Каменная могила расположена в двух километрах от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тысяч квадратных метров высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган по украински могила, отсюда и происходит ее название. С теплым утром 2015 года наша небольшая экспедиция прибыла к воротам заповедника. Экспедиция состояла из Вани, главного археолога, палеонтолога и геолога, сопровождающих его лиц, его мамы и папы. Пока Ваня знакомился со своими дальними родственниками, которые... В обилии были представлены вокруг. Мы ознакомились немножко с описаниями заповедника, потому что были здесь впервые. Удивляет удивительная для середины августа зелень вокруг. Обычно в это время причерноморская степь, приазовская степь представляет из себя выжженную землю а здесь очень все зелено и даже несмотря на достаточно высокую температуру легкий степной ветерок создает очень даже как бы комфортность большую поэтому вся экскурсия прошла без особых без особых трудностей вот поднимается на гору наш главный Археолог. И мы начинаем осмотр. Начинаем осмотр собственно каменной могилы. Есть мнение, что каменная могила это разрушенная временем пирамида или декурат древнего племени Амазон. Женщины-воительницы обитали как раз в районе нынешнего Мелитополя и окрестностей. В 50-х годах 20-го столетия археолог Треношкин именно здесь обнаружил немало захоронений женскими останками, предметами туалета и оружием, точь в -точь, как на некоторых древнегреческих изображениях. Амазонки с этого момента перестали быть мифом. Непокорные свирепые они были приверженками некого тайного культа за сотни километров притягивали на одно священное место при Азовской степи огромные каменные глыбы и возводили свою пирамиду со временем правда культ этот потерял былую популярность да и сами воительницы стали мягче даже вступили в более или менее равноправные отношения с одним из скипских племен от этого союза вроде бы образовались потом племя сарматов а построенное амазонками сооружение в степи и дальше считалось священных у самых различных культур и народов, но каждый вкладывал в него свою историю и свой смысл. Крымские татары, например, полагали, что каменная могила появилась таким образом. Провинился когда-то богатырь Багур перед Аллахом, и тот наказал его. Повелел выломать из ближнего горного кряжа в Крыму камни и сложить их на берегу молочной реки. Но для ускорения работы богатырь прибегнул к хитрости. Неплотно стал складывать камни. Когда более чем наполовину работа была сделана, Багур, втаскивая глыбу, неосторожно оступился и провалился в щель между камнями, застрял там и умер с голодом. Такое наказание его постигло обманывать нехорошо. После этого Аллах повелел ветру засыпать песком все щели между камнями и закрыть тело Багура. Кости его находят будто бы и поныне. В память о ленивом богатыре обманщики назвали татары это место горой, собранной из камня. Как бы там ни возник этот степной феномен, первые достоверные исторические сведения о нем относятся к 1778 году. В период русско-турецкой войны Александр Суворов выставил тогда вблизи пост из 14 казаков для охраны почтового тракта. Полководец назвал холм чудом природы, под таким названием он был нанесен на карту. Позже, уже на карте Таврической губернии, памятник был обозначен как камень Ююнь-Таш с Тюркского гора, собранной из камня природной необычности, чуда и загадочности происхождения добавились странные письмена-рисунки, которые открыл на стенах каменной могилы Петербургский профессор Веселовский в 1887 году. Детальным их исследованием занимался в 30-х годах советский археолог Отто Бадер. Вроде бы именно он и разглядел в, казалось бы, хаотичных штрихах некоторую систему. И тут начинается самое интересное. В середине 19 века английский археолог Лерд обнаружил ассирийскую клинописную библиотеку с легендами, которые были практически идентичны историям, записанных в библии. Изгнание из рая, всемирный поток и тому подобное. Но гораздо, гораздо старше. Такой плагиат в священном писании стал причиной одного из самых сильных кризисов веры в христианском мире, но мы не об этом. Дальнейшие исследования Вопроса показала, что легенды эти принадлежали шумерской цивилизации и привело к открытию древнейшей на Земле письменности. В 1923 году свет увидел труд новой шумерской грамматики, автором которого был немецкий археолог Арно Пеллер. Шумерологи и в наши дни учатся по этой книге. Много лет Спебель прожил в Америке, и основал там институт по изучению шумерской цивилизации, но в середине 30-х годов он, как убежденный нацист, вернулся в Германию, где встретился с Германом Виртом, основателем и руководителем мистического общества Аненерби, что занималось исследованием оккультного опыта цивилизации прошлого. И что особенно интересно, есть сведения, не подтвержденные на 100%, что эта сладкая парочка с 1942 по 1943 год работает в оккупированном Мелитополе. Пебель и вирт, хоть и отстраненные от руководства Ананербе, здесь, на за свои деньги исследуют каменную могилу и зачем-то бурят почву в нескольких километрах от памятника. Сенсация случилась в 90-е годы. Возможно, чтобы узнать причины пребывания в Мелитополе во время войны известного немецкого шумеролога, историк и археолог Шилов приглашает ознакомиться с результатами исследований каменной могилы московского ученого, специалиста по шумерской цивилизации Анатолия Кифишина. И тот расшифровывает древние записи. Гора камней под Мелитополем оказалась исчерчена именно шумерскими или очень похожими на шумерские знаками. Есть основания полагать, что на каменной могиле обнаружены наброски эпоса о Гильгамеше, самого раннего письменного памятника в истории, той самой легенды, с которой частично списана Библия. Но что же первично? Шумерская письменность 4 тысячелетия до н.э., найденная на Ближнем Востоке, что официально считается самой древней в мире, или петроглифы каменной могилы? Зачатки письменности, как утверждает Ефишин, появились 37 тысяч лет назад – когда формировался прототип современного человека. Тогда у наших предков была особая культура – культура охотников за мамонтами. Людей становилось все больше, а добычи все меньше. Охотники покинули обжитые пещеры на территории современной Франции, Испании, Алтая и двинулись туда, где мамонтов было еще вдоволь. Однажды все охотники и последние мамонты сошлись на Нижнем Приднепровье. Каменная могила стала последним оплотом культуры этих древних людей. Те же края вследствие демографического взрыва устремились и древнейшие земледельцы из Малой Азии. Своей письменностью у пришельцев с юга и востока тогда еще не было, а северяне приносили сюда собрания мудрости своих народов, начертанные на шкурах и костях животных, копии наиболее существенных магических знаков, записанные на своих языках и сведения о памятных датах. Потом все это аккуратно переписывалось на песчаные стены пещер и гротов каменной могилы. А этот камень вам ничего не напоминает? Правильно, правильно, вы догадались. А напротив, напротив напоминает анатомию женского полового органа. Существует даже легенда, что если стать между ними, то можно зарядиться очень намного и очень надолго. Я не пробовал, мне не нужно, но так для желающих. Рекомендую попробовать. Есть еще забавные камушки. Вот, например, этот ящер охраняет могилу с востока. Очень даже симпатичный ящер. Однако у юного археолога Вани своя задача. Он хочет найти самую большую пещеру, самую глубокую, самый большой грот, и прочитать там Петроглифы и вот вместе с мамой они лезут во все дырки можно сказать во все гроты вот даже на вот здесь вот э, Ваня не видно но Ваня внизу внутри и наконец все увенчалось успехом ура вот они вот они найдены петроглифы. вот на потолке засыпанного песком грота а их правильно сделали что засыпали все гроты потому что тут в фильме хоть и не показывали мы но петроглифов современных которые оставили современные орки очень достаточно очень даже много вот и теперь мы прощаемся Задача выполнена. Последний раз мы осматриваем окрестности. Последний раз мы прощаемся с каменной могилой. Ну, мы не прощаемся, мы говорим ей до свидания. Потому что мы не исследовали десятой части ее загадок. Ваня говорит с желанием приехать сюда следующее воскресенье. ну мы посмотрим, составим ли мы ему компанию. А пока усталые, как говорится, довольные Ваня с мамой возвращаются к автомобилю. Однако у юного археолога Вани своя задача. Он хочет найти самую большую пещеру, самую глубокую, самый большой грот и прочитать там троглифы.